Смотрим Карину и Далу. Смотричком, смотричком! Стой, стой, стой! Помогите, помогите! Чё ты орёшь? У меня обед. Прикольный гопотай, милиционерчик. Обед. И все с пивом. Пять тысяч отправила ввод за этот комментарий, сегодня в 12.50 очень важное для меня видео, а вот почему важное, посмотришь, узнаешь, и также отправлю пять тысяч за лучшие комментарии, не забывай ставить лайк. Потому что социальный ролик классный, который пушечкой. Чай эти носки по всему дому валяются, я че больше должна их убирать? Карина, это не мои носки. Я знаю. А чьи это носки? Карина! Я перепутал! По-моему, просто волосилась. Свои носки, что ли, стало? Это что, доширак? Тупая русский сучки на пятку стараться! На... Надо расстаться. Почему тебе не нравится мой характер? А мне все в тебе нравится. А да что? Ну ты тянешь меня на дно, а мне нужен партнер, который будет идти со мной в ногу. Я могу идти с тобой в ногу? Ты не идешь. Жена, рыба прядет, тянет партнера на дно, е-мое. Так это и понятно. Со мной в ногу. Шаг за шагом! Шаг за шагом, но не пост. Короче, моя уехала, сейчас забухаем, селок позовем. Короче, вечеринка будет жара. Она не узнает? Да откуда она может узнать, я не понимаю. <связывая> Ревнивая Карина. Это смешно. Ричард хороший. Ричард хороший. Ричард, молодец! Ричард! Ай. Чуть не кусил. Ну и смотрим ролик Карин. Все, надо завязывать, я бездарный. Все! Ну перестань! Ну ты очень талантливая. У тебя все обязательно получится. Правда? Давай я тебе помогу. И Кариночка помогает новому мужу. Артисту? А как же он поступит по отношению к ней? Такрил, мы отсмотрели ваши пробы. Поздравляю. Мы утвердили вас на главный роль. Серьезно? И у него все получилось. Удивительно. Хорошие люди, хорошие во всем. Ну что? Мне дали главную роль! Штаб вы всего этого. И муж новый благодарит жену, Кариночку. И Он стал знаменитым, артистом. А добились, да я просто много упорно работал. И вам никто не помогал. Сам все сам. А Карина не поняла, что он ее не упомяну, не упомянет. В его успехе-то. Как премьера. Моя жизнь, да. Зачем ты так напился? А? Артист-то просто. что то штаны расстегнуты. Я говорю, зачем ты так напился? Четвертый! Пошла вон. Кореньчика помогла. А он говорит: пошла вон. Плохой человек. Очень плохой. Не уважает жену, и не уважает то, что она его сделала для него. А ты... ты вообще кто? Я звезда. А ты На самом деле люди все плохие, Ну, он очень плохой. Стал, был и стал. Так что сиди и не пищи, поняла? А твоя жена? Место на кухне. Иди отсюда, все. Вот так вот. Вторая часть ролика. Вот. Алло, Амберил, ты где? Через час буду. Слышишь, через час... По идее, как бы он женат на Кариночке, как бы. С бабами какими-то спит. Так не делается. На работу, видимо, опаздывает. Поздно. Мы перенесли твои пробы на и Подготовься как следует. Разве так можно? Да в жопу! А человек, оказывается, не всё хорошо в жизни-то. Видимо, Кариночке-то не стало, или куда она там делась? Я и так получу эту роль. Я красавчик. Здорово! Короче, мы отсмотрели с продюсером твоей пробы. Никуда не годится. Ну, взяли другого артиста. В смысле? А Кариночка-то выгнал. И что получилось-то от него? Ничего, без Кариночки он как ноль без палочки. Потому что не надо бухать и тусить. Роль надо учить. Вс, давай, мне некогда. Кори... Вот так вот. И как стало плохо ему? Кариночку увидев, вспомнил обо мне. Люблю социальные ролики, не могу просто. Все время хочу смотреть их. Нет, слушай, а может начнемся сначала? А зачем тебе мышь? Ты же суперзвезда. Да Под кого? Просто. Я к тебе больше не вернусь, иди отсюда. Старый муж, у меня новый. А он что делает? Ты понимаешь, у меня без тебя не получается, ты мне очень нужна. Кирилл, уже поздно. Я счастлива с другим человеком, и он меня ценит. Мила. Вот так вот. Потерял ты свое счастье в виде Кариночки жены красивой. Мужик какой-то нового Карины опять. Да. Пойдем. И пошли в будущее новый муж и Кариночка. А этому остается только <пух> не знаю что даже. Локти кусать. Вот так вот. Не отвергайте любимых. Ну и да, вот смотрим. Братва, прямо сейчас очень важное объявление. Вот эти 100 тысяч рублей я отдам своему подписчику, который первый меня найдет в парке Горького. Я нахожусь у Минералогического музея, ребята. У него будет один час, чтобы потратить... что ты, богатый очень, пособки-то раздавать, что у некоторых зарплата такая за полгода если интересно тихо самой прямо сейчас жду тебя скорее мама я в телевизоре косичка косичка у пацана смешная такая выращивает Сейчас подруги подруги она сказала что я ничего не да". выиграл <связанная> Что, я выиграл нахуй! Ахахахаха Заебали блять этой бутылкой! Один дурак сделал весь мир повторяет, Тебе моментально каратистами стали! Ха ха ха ха ха ха Челлендж? Инстаграм челлендж новый! Но видимо что то не получилось пробочку-то сбить Не получилось тем временем на страницу у Макса вышло очень крутое видео, ребят, с моим участием, поэтому переходи скорее смотри его. Мы его смотреть не будем, вы все равно не смотрите мое видео. А видео у нее не особо и хорошее, Карины нету притом. Вот. <музык> а да, он поет свою новую песню. Включил видео в магнитофоне и поет свою новую песню. Эй! Ребят, на своей странице Макс обучает людей зарабатывать на спортивных событиях. Вся информация есть у него на странице. Заходите к нему, подписывайтесь и пишите ему в Директ. Он вас обязательно обучит. Хочешь поднимать реальное бабло, тогда пиши мне в Директ. А Максончик разводит людей. И просто лохотрон у него. Смотрим Карину. Поговори! Поступила как настоящая русская щука. Раба, ты этого Я просто Посолит и будет есть, каринечку. У тебя сегодня день рождения? Нет. А Ты замуж уходишь? Нет. А например, Путину? Нет, я просто одела платье. Видимо, хлопом снимают новые вайны сразу на месяц. Кусочки выкладывают в сторис. Вот. Замуж уходит стопудово. По-любому. Да, да, что такое? Здесь все чисто. А здесь грязно. Прожди. Мама! -я! Проследил, где чисто грязно. Каринчика, ты мой. В таком платье. Там тоже. Жек, как ты думаешь, ей понравился твой трек? Видимо, сильно понравился трек. Вербы чё-то, кто это? Кто ты такая? Кто ты такой с своей новой песней? Ну, песни, конечно, без, без песни. Ну, да. Нежное, хрупкое сознание. Взять, познакомиться с ним. Всем, мужики, одинаково вам познакомиться и шурумбурум надеялась Делов. Сильный, сильный коренчик очень сильный. Мя мужиками справилась. Да, усмотрим. Я думаю, что настоящим мужчинам такой челищ понравится. Очень сильно. Красивая девушка. Хунький. Видимо смешного, видимо. Сверху снять и снизу снять. А как мне делать, блядь? Ну дам, да, Да подвинься, ты влево. Блядь, вот лево с меня нахуй! Ты че такой камень не можешь просто вот так влево выйти? Ха-ха-ха-ха! Такой ты камень, а ты че кай? Ну, дав и братишка, видимо, веселятся. А Максончеву, которого рекламировали, Карина и Дава. Макс, за 20 миллионов машина у него такая, серенькая. Его аккаунт заблокировал, потому что он мошенник и рекламирует мошеннические, мошеннические ставки на спорт в Телеграме. Ну, в общем-то, вот так.